Запускаешь, что такое свой компьютер с установленным 10 окном, и видишь ошибку под названием Memory Management. И переводится как Управление памятью. Что управляет памятью? И почему это выдает ошибку? Непонятно. По моим наблюдениям по этой странной ошибке, я понял, почему она возникает. Данную ошибку я автоматом определяю на две подкатегории. Более-менее решаемую Полная жопа. Решения будут рассказаны по порядку пиздеца и сложности устранения ошибки. Начинаем. Первым делом посоветовал бы достать вашу ОЗУ и протереть ее ластиком. Внимание, перед тем как вставлять плашку обратно, убедитесь, что у вас на плашке не осталось только фластика. Вставляем ОЗУ обратно в компьютер и радуемся. Как указывает практика, этот способ помогает одному из четырех человек, но попробовать все-таки стоит. Следующий вариант, попробовать переустановить драйвера или откатить их через безопасный режим, так как разработчики пидрасы выпустили драйвер с косяками, а вам, хомячку, нужно это исправлять. Также может помочь переустановка шинтовс. Пришло время переустанавливать Шиндос! Шиндос сам не переустановится! Перестанови его еще раз! Зачем мне нужен Linux? У меня нет времени, чтобы яваться с ним! Лучше еще раз переустановить Шиндос! Ну, на этом решения закончились. И почти все остальные решения в полное наебалово. Так как все остальные решения из этой категории помогают крайне редко. Переходим к категории полная жопа. Первым правильным решением будет прогнать вашу зумом-тестом и в случае необходимости поменять вашу говно-азу. Или если у вас стоит несколько плашек, достать каждую плашку поочередно и проверить значит, на исправление ошибки. Также может быть проблема с вашим хардом, так что проверьте его с помощью специальных утилит.